Всем привет, с вами Жора, сегодня 13 августа, и сегодня у меня день рождения, и еще я устроил сходку, но сейчас я иду в магазин купить водички, попить, и уже пойду к месту назначения, где должна быть сходка. Дай я тебя обниму. Дай я обниму. В общем, с днём рождения, у меня деньжательный такой ну, в общем, вот так я купил. О, спасибо. Здорово. О, ты тоже ко мне? Да. Привет. Спасибо. Два человека пока что пришло. Пока что только два. Здрасте. Я думал, это мои подписчики, а это не мои подписчики. Сейчас все были. Сейчас стены бегут. Сейчас мы а, в Семером... Сидим, ждем всех остальных и занимаемся тем, что играем в слова. Вот такое развлечение. Итак, сегодня день сходки. Нас пришло очень много человек. Аплодисменты. Антон пошел посмотреть, пришли ли еще люди. А пока мы сидим и ждем его. Ждем его августа так у это победитель который ответил на больше всего вопросов правильно да на большинство вопросов все на потом Интересно, что там? Давай, подойди на камеру. Пам-пам-пам. Это Google Карбоут. Ууууу! Похлопаем! Что я отгадал? <пишись> Все, сходка подходит к концу. Сейчас мы идем в конец парка на подвесной мост. Пофотографируемся там и уже будем расходиться. Подписчик прыгает с моста. Я его не заставлял, он сам. Я за тебя не отвечаю, ты согласен? Нет. То есть не отвечаю, я за тебя. Все, привет. Прыг... Да. я уже приехал домой, и сейчас расскажу вам, что было у меня на сходке. Встретились мы около этого памятника, потом пошли в сам парк, отыскали место, где можно посидеть на газончике. Мы отыскали место, где можно посидеть на газончике. И тут у меня появилась идея подождать. Подождать остальных зрителей. Я думал, что они пойдут в сам парк, нас увидят и присоединятся. Но, к сожалению, такого не случилось, и никто из зрителей не подошел. Но! К нам подсела молодая пара, им где-то по 20-23 года, и они сидели, такие слушали, что я там говорю, пытались задавать вопросы, что-то там шутить. Как проходила самосходка? Мы встретились, пошли, сели, я стал отвечать на вопросы, потом я устроил викторину с призами. Были призы, да, я подготовил для вас призы. А потом мы пошли на подвесной мост, пофотографировались, подурачились, ну и потом разошлись. И теперь сами подарки со сходки. Вот они у меня свободно помещаются вот в такой пакет. Итак, первое. Шоколадка. Ну вы понимаете, какая шоколадка, я просто не сдержался и скушал ее. Далее у нас идет. Марс. Меня просто сегодня обеспечили шоколадом на последующие недели две, наверное. Ну вот, то есть, вот столько шоколада. Так, ну тут денежка. не буду говорить сколько, я не люблю хвастаться. Дальше у нас идут наушники, вот в такой коробочке. Подарил мне их Саша. Спасибо, Саша, еще раз. Вообще крутые наушники, то есть они необычные такие, которые вот тут вот идут, да? А, они одеваются через ухо. Сейчас их все увидите. Вот, короче, ладно, не буду их полностью распутывать. Вот, вот такие. То есть, так, сейчас я... Вот вот а так вот через ухо. Да, у меня очки еще неудобно одеваются. Короче, вот так вот. Класс, снажи так ну и последний подарочек подарила мне его подруга зовут снежа короче это майка такая классная майка тут написано 13 и Бам -бам! а витисов 13 просто понимаете какой подарок спасибо подарки на этом закончились ну и видео подходит к концу Да. На этом все. С вами был я, Жора. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео. Ну я увижусь с тобой в следующем ролике. Пока! Все!